До Нового года осталось три дня, поэтому Казанский федеральный университет продолжает проводить мероприятия, посвященные главному зимнему празднику. Вот и в Институте филологии и межкультурной коммуникации состоялась встреча с иностранными студентами. На мероприятии ребятам рассказали о традициях празднования Нового года в России. Мероприятие проходит в предвкушении замечательного праздника, Нового года. собранные иностранные студенты, которые хотели бы больше узнать про историю елки, историю елочной игрушки, в первую очередь, конечно, в России, но и как это вписывалось в мировую историю. В начале мероприятия с торжественным словом выступил проректор по внешним связям Тимирхан Алишев. Он поздравил студентов с наступающим Новым годом, а также подвел итоги работы студенческого научного кружка полимирия. Затем состоялось награждение активистов объединения. Действительно замечательное мероприятие мы сегодня с вами значит, проводим. У нас в университете очень хорошо, последние годы была налажена работа по вовлечению студентов, ребят в науку, научную деятельность, кружковое движение создавалось, перезагружалось в нашем университете. Это одна из инициатив, которая буквально полтора-два года. Это создание кружка специально для иностранных студентов, которое позволяло им с ранних пор вовлекаться в научную деятельность, который называется ⁇ Полимирия ⁇ Проект действительно интересный, и он направлен на ранний поиск и увлечение вот этих талантливых ребят из-за рубежа в научную деятельность. Помимо изучения тонкости праздника в России, иностранные студенты рассказали о том, как проходит празднование Нового года в их странах. Таким образом, участники мероприятия узнали о традициях проведения торжества у разных народов мира. У нас проходит различные мероприятия в, ну, в разделе «Полимеры». А в этот раз у нас будет об истории игрушек, ну, новогодних игрушек. И мы соответственно будем просматривать, какие игрушки есть, на, ну, используются на Новый год. А, ну и подробнее могут тоже рассказывать мои коллеги, которые здесь тоже находятся. Новый год это самый большой праздник России, и все очень как с радостью отмечают и я хотел бы узнать что о истории Новый год откуда это началось все и недавно я читал что а, как новогодние персонажи как Дед Мороз и, и Снегурочка что даже в России есть город Дед Мороза и еще русские отмечают день рождения Деда Мороза это вообще удивительно и очень интересно одновременно чтобы узнать как русские отмечают Новый год и что они делают. Отметим, что такого рода мероприятия помогают студентам окунуться в культуру русского народа. Аделина Абдрахманова, Фарид Универ Универньюз.